Что такое офицерское собрание? Поскольку у нас завод военный, было довольно много военных инженеров. Ну, они имели звания военные, соответственно. И э, заседали, они собирались в этом здании. То есть это своего рода клуб, где они устраивали вечера, собрания заводские. Ну и как гласит вот эта табличка, которая висит на здании, что именно здесь 27 октября по старому стилю или 9 ноября по нынешнему стилю 1917 года Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов была провозглашена новая советская власть. Большевики поддержали призыв и ночью э, организовали митинг. Вот прямо здесь демонстрация в 3 часа ночи на Красной горке Михайловского собора. Собрали небольшой отряд добровольцев и отправили на защиту Казани. Группа восставших из Союза фронтовиков э, наступали на, на горную часть Ижевска и Зарики не только по плотине, но еще и на лодках передвигали через Ижевский пруд в сторону Колтомы. Сейчас там металлург у нас район находится. Вот так вот они двигались на лодках и Зарики э, по пруду. И э, тем самым, чтобы окружить как бы, на часть Ижевска, сам же штаб восставших находился где-то в районе Татар-базара нынешнего. Конечно же, борьба шла, прежде всего, за завод. Собственно, это сердце и ядро Ижевска. Именно от завода все начиналось. Целью было, как со стороны всех белогвардейских сил, мятежников, целью красных было владеть заводом, оружейным заводом. Это крупнейший оружейный завод на территории Российской империи, который поставлял трехлинейные винтовки. Винтовки Мосина. Конечно, здания президентского дворца здесь не было. Здесь вот вход был, повсюду по периметру стояли. Часовые охраны, которые стерегли склад, оружейный склад. Ну, а в годы Первой мировой войны оружие здесь долго не залеживалось. Сразу старались отвозить на фронт. Дань Арсенала — это шедевр мировой архитектуры, поистине мировой. Дело в том, что Дудем, наш первый главный архитектор города Ижевска, спроектировал его в этом итальянском классическом стиле, стиле Ампир вот, э, солнечные элементы, повсюду лучи. В августе 1918 года, э, в самом начале Ижевского антибольшевистского восстания, э, секретарь Ижевского исполнительного комитета э, Степан Холмогоров, которому, кстати говоря, было чуть более за 20 лет к тому времени, около 20 лет, э, попытался бежать и устроить такую диверсию. Каким образом? Взорвать э, пороховой чтобы вызвать суматоху, панику и обезоружить противника, то бишь мятежников. Судя по всему, его просто поймали. Я думаю, арсенал бы, может, и стоял, просто где-то бы повреждены были элементы. Возможно, я, я так предполагаю. Ну и просто, честно говоря, мы не обладаем данными, сколько пороха здесь было. Здесь похоронены... Погиб, люди погибшие в ходе жесткого восстания это самые знаменитые большевики э, и жестко вот имена здесь и фамилии обозначены вот Холмогоров Степан Иванович Она вот помнит э, Холмогорову Талипа вот это та вот та деревце если что-то спросить о тех событиях 18 -го года я думаю можно спросить у дерева.